Смотрим двухэтажный дом в Дагомысе. Территория в плитке, электричество и мокрая точка для мангальной зоны, облагороженная территория, парковочное место и ворота на пульте. А здесь можно отмыть велосипед или собаки на прогулки. Теперь заходим. Это прихожая. Здесь совмещенный санузел, рядом спальня с видом во двор, а напротив кухня-гостиная и немного места под лестницей для кладовки. Теперь второй этаж. Здесь три изолированные комнаты с аналогичной планировкой за исключением балкона, который выходит на фасадную сторону. Кроме того, из холла можно попасть на чердак. Площадь дома – 122 квадратных метра на трех сотках земли. Вода и электроэнергия центральные. Канализация ЛОС. Звоните!